Привет, друзья! С вами Михаил Прошурин и сегодня я хочу показать вам быстрый обзор кабинета BINX. Итак, начинаем. Когда мы зашли в кабинет BINX, нас встречает вот такая страница. В верхней строке у нас написано «Подписывайтесь и узнавайте новости проекта». Если вы сюда нажмете, то вы перейдете в «Контакт». Там будет группа ВКонтакте, где вы можете узнать все новости о проекте. Здесь написано «О нас». Проект пишет, чем он занимается. Здесь маркетинговый план. Можете посмотреть это видео. Здесь у нас обучение. Можете посмотреть видео и посмотреть обучение. Раз, два, три, четыре, пять страниц по обучению. Дальше. Лотерея. Здесь проводятся лотереи. Еженедельная 10, 50, 100. Ежедневная 10, 50, 100 и часовая. Каждый час разыгрывается. Так, пошли дальше. Кабинет. Вот здесь мы рассмотрим все поподробней Нажимаем на кабинет, и у нас открывается вот такое окошечко. Глобальная матрица, бриз, платежи, реклама, вывод средств. Переходим, и нас встречает вот такое окно. Здесь у меня закрыто 4 стола. Можно посмотреть детали. Нажимаете на детали, Например, второй стол я нажал сейчас. Вас перебрасывает. У вас открывается вот такое окно. Бинар 2 за 100 рублей. И вот здесь у вас показана вся ваша структура. Вы также можете подняться вверх и посмотреть, что у вас делается вверху. Также дальше продолжайте и смотрите. Вот Анатолий, вот я, вот Ирина. Дальше можете... Опять же нажать стрелочку вверх и посмотреть дальше всю структуру. Так, едем дальше. Бриз. Нажимаем. И у нас открывается вот такое окошечко. Здесь у вас будет показано, сколько у вас закрыто столов. У меня на данный момент закрыто полностью 4 стола. И закрывается пятый стол. Здесь мы можем посмотреть структуру всех столов. Например, структура третьего стола. У вас открывается вот такое окошко. Смотрим, вот я Булат Максеев Александр Смирнов Нажимаем на Александра Смирнова Нас перебрасывают Вот в такое окно и смотрим Структуру Александра Смирнова Вот структура Александра Смирнова Также здесь мы можем узнать Всю информацию Об, об Александре Смирнове Нажимаем Нас перекидывают в такое вот окошечко Вот сам Александр можно посмотреть статистику. У него заработано 65, рефералов 0, куплено бинаров 2, клонов в бинарах 2, клонов в столах 8. Информация. Имя пользователя написано. Пригласивший Булат Максеев. Регистрация 30.07.2020 года. Последнее посещение 9 числа 08.2020 года. И вонная реферальная ссылка. Таким образом вы можете посмотреть информацию о каждом участнике. Идем дальше. Платежи. Нажимаем, смотрим, что произойдет. Здесь указан ваш баланс на сегодняшний день. 564 рубля, например, у меня. Здесь вы можете также пополнить баланс и вывести средства. Но это когда у вас закроется пятая матрица. Вот здесь вы будете... Нажимаем пополнить баланс. Здесь оббиваем сумму пополнения. Пишем продолжить. И вас перекидывают на вашу страничку кошелька Payer. Но я не буду оплачивать ничего. Я пройду обратно сейчас. Итак, смотрим дальше. Реклама. Здесь вы можете заказать рекламу прямо в этом кабинете на заработанные деньги. Нажимаем. Вам открывается такая страница. Здесь отображается статистика ваших рекламных постеров. Вы можете управлять рекламными постерами. Создавать, скрывать, показывать и удалять их. А также пополнять баланс просмотров. Итак, вы нажимаете на плюсик. Вас перекидывают вот на такую страничку. Здесь вы выбираете картинку для постера. Название. Вставляете ссылку. Здесь вы узнаете размеры постера. Например, внутри кабинета 300 на 50. Заголовок кабинета 300 на 250. Боковой баннер 300 на 600. Так, здесь мы разобрались. Едем дальше. Ну и вывод средств. Вот здесь вы будете выводить, когда заработаете свои первые 51 тысячу. И еще рассмотрим одну вкладочку. Вот здесь вы нажимаете. И здесь вы можете найти свою реферальную ссылку. Нажимаете на профиль. Здесь вся информация о вас. Здесь написана ваша статистика. И вы нажимаете на кнопочку «Информация». И вот здесь ваш МЛ. Имя пользователя, пригласивший, дата регистрации, последнее посещение и ваша реферальная ссылочка. Вот сюда нажимайте и она скопируется в буфер обмена. Итак, я вам провел краткий обзор кабинета BINX. А сейчас, внимание, все ссылки будут внизу под описанием. Как оплатить, если нету плеер кошелька? Как зарегистрироваться в Telegram канале, если нет его у вас компьютера? И регистрация в сам BINX. Если вы перейдете, то перейдете по моей ссылке. А на этом у меня все. До новых встреч!